Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в королевство Бахрейн на трассу Сахир. Ведь сегодня именно здесь, на этой трассе, пройдет гонка первого этапа онлайн-чемпионата в ФОК. Формула 1 2010-11. И foc.net, интернет-портал, посвященный симрейсингу автоспортом, приглашает вас сегодня на трансляцию этой гонки. Трансляция все-таки, конечно, в записи, не в прямом эфире, как в реальной Формуле 1, но тем не менее, я думаю, гонка от этого хуже для вас не станет. Может быть, даже вы являетесь участником гонки, которые сейчас в совершенно другой обстановке будет в ней участвовать в качестве зрителя ну и пока на ваших экранах появляется соответственно схема трассы я думаю стоит поговорить для начала о вчерашней квалификации, трансляцию которой вы тоже могли скачать и посмотреть с нашего форума дело в том, что по сравнению с ее вчерашними результатами окончательными есть существенные изменения. Они связаны с вердиктами, а точнее с вынесенными вердиктами по поводу... Ну, по таким поводам там были споры на форуме, на форуме, то есть нажатие клавиши Escape в моменты, когда этого делать нельзя. Ну, то есть нажимать-то ее можно всегда, но не всегда после этого можно выезжать на трассу вновь на свои квалификационные попытки. Также срезки, пересечение белой линии ограничительные там, где это не положено, в итоге несколько пилотов потеряли свои позиции, другие наоборот отыграли И вот сейчас я предлагаю поговорить об этом поподробнее Вообще в чемпионате на старте гонки совершаются перед стартом два круга Круг этот прогревочный и установочный Установочный это выезд из боксов, я думаю не имеет смысла его показывать А вот перед прогревочным мы поговорим как раз о расстановке только что вы видели схему трассы. Трасса с новым сектором, в новой конфигурации, которая продержится только эту гонку. Уже на следующий год будет привычная, традиционная трасса, которая вызывала нарекание, Ну, естественно, как не только среди пилотов данного чемпионата, но и в реальной Формуле-1. И трасса это длиной 6 километров 299 метров но сейчас вы видите стартовую решетку и результаты, точнее, стартовую решетку, кто как будет стартовать. И вот я сейчас думаю, я вот, знаете ли, не поленился распечатать себе здесь. И вот я вам хочу зачитать, собственно, какие же у нас изменения по сравнению с вчерашней квалификацией. Итак. Значит, читаю вам вердикты. Первый сегмент. Дмитрий Загоройко, без времени, escape. То есть, здесь имеется в виду, что, видимо, после его нажатия пилот, ну, не по правилам выехал на трассу. Далее, Артем Емельяненко, без времени, без чистого круга. То есть, это означает, что на всех кругах, видимо, были срезки. Мы помним, время-то он показывал. Антон Ордеев, без времени, то же самое. Но, и при этом, пометка, не прошел во второй сегмент. То есть, для других пилотов это наоборот, шанс стартовать повыше. Вилли Гринов, засчитанное время, минута 51.061. Это значит, это его не лучшее время. А тот круг, где он проехал, чисто. Юрий Сазонов, защитное время, минута 5540 а, Максим Хохлов, защитное время, минута 58-536. Не прошел. Во второй сегмент. И Дмитрий Усольцев. Засчитанное время, минута 47 711. Второй сегмент. Здесь еще интереснее. Дмитрий, а, не простите, Никита Решта без времени, без чистого круга не прошел в третий сегмент Дмитрий Дегтярев без времени, без чистого круга не прошел в третий сегмент и наконец Константин Гуренко у меня здесь Плохо пропечаталось. Засчитанное время. А, минута 47 420. Разобрал. Вот э, это вносят свои коррективы. В итоге многие пилоты будут стартовать э, ниже, чем должны были. А и наоборот, некоторые намного выше, э, чем э, должны были. Э, поэтому. А, и также ситуация, но на самом деле ее было видно еще в даже неофициальных результатах, насчет Риноса и Соболева, в итоге именно Соболев не прошел во второй сегмент и ездить во втором право не имел, там примерно такая же ситуация была еще с Близковым. И вот теперь, когда мы об этом поговорили, я внес, так сказать, ясность во вчерашнюю квалификацию, и теперь мы уже можем смотреть непосредственно за прогревочным кругом, а там уже и старт гонки. Итак, Дмитрий Агапов, обладатель полупозиции Мерседес Гран-при, ведет пелетон на прогревочный круг. После квалификационных изменений, после Агапова стартует Константин Павлов, мы видим его на Феррари. Третьим становится Никита Фадеев, далее Константин Гуренко-Лотус, Александр Кривенко-Феррари. Это, судя по всему, Юрий Григоренко, да, так и есть, Мерс... Макларен, Мерседес, далее Ярослав Варзонин, Virgin, это Дмитрий Усольцев. да, все правильно, Рено, Константин Ящишин, Вильямс, Богдан Ковалевский, Virgin, Алексей Евсеев, Макларен, Мерседес, Алексей Ринос. Алексей Ринас, который прошел еле-еле во второй сегмент, но теперь стартует достаточно высоко. Это у нас получается 12 место после всех этих наказаний. За ним Денис Близков Мерседес. Далее Дмитрий Дегтярев, Лотус. Вот здесь же Никита Решетов, Рено. Это здесь у нас, видимо, Юрий Сазонов да все правильно в 17 стартует Вилли Гринов, в 18 Антон Ардеев, соответственно за ними Максим Хохлов далее Артем Емельяненко, вот примерно за такие срезы вчера многих пилотов без времени то и оставили, но это все таки програвочный круг, здесь это можно Хотя, конечно, ну, смысла тоже в этом особого бы не было. А здесь Дмитрий Загоруйко. А, на 22-м месте стартует Илья Соболев и за ним Антон Тагбулатов. Вообще, на самом деле, здесь в трансляции этого нет, мы этого не видим. Но на самом деле Антон Тагбулатов стал а, причиной того, что на самом деле гонка стартует практически на час позже положенного. Потому что очень долго его ждали, когда он решит а, свои проблемы. ну если я все правильно понял, то ли а, с интернетом, то ли лаги, то ли что еще. А Алексей Граудынь, партнер Никиты Фадеева по форс вообще на эту гонку все-таки не попал. Таким образом, у нас 30 э, простите, 23 пилота на старте. И сейчас Дмитрий Агапов в последнем повороте. В последнем повороте прогревочного круга. Это значит, что сейчас пилоты встанут на стартовую решетку, и гонка примет старт. Ну, что вам можно еще перед стартом сказать? Знаете, друзья, едва-едва все-таки не попал на эту запись, на вот трансляцию. Мой партнер Илья Моисеев, но все-таки у него не получилось, поэтому он постарается составить мне компанию в следующих этапах. Так, готовятся пилоты. К сожалению, у нас вот камера здесь не очень удачная. Может быть она сменится, когда пилоты примут старт. Сейчас должны загораться светофоры. Да, когда они загораются пять светофоров, потом они одновременно гаснут, и у нас старт. И новый сезон в ФОК Формулы 1 стартовал Дмитрий Агапов старт стартовал неплохо, но Фадеев активно атакует и по-моему даже обходит И Константин Павлов, а там еще и Лотус Константина Гуренко И Фадеев входит в, в первый поворот лидером, но Дмитрий Агапов сохраняет второе место Там борьба Гуренко и Павлова Павлов откатывается на четвертый, далее Григоренко Гренко! Ой, там чей-то контакт, Близков и Вильямс, я так понял, но явно Вильямс Ящишина да, и Вильям Сесишина без обоих антикрыльев, и он последний. А кто-то уже в боксах, и это Антон Токбулатов, видимо, он даже и не стартовал. Фадеев лидирует, далее Агапов, Гуренко, Павлов, его атакуют, Григоренко, далее Кривенко и Ярослав Варзонин, который сейчас пытается прессинговать Александра Кривенко на своем Верджине. И посмотрим, собственно, что из этого получится. Его, в свою очередь, пытается... Ух, Дмитрий Дегтярев пробился, выходит. А далее за ним две Рено. И едва мне... Нет, все-таки там все было нормально. За двумя Рено уже Редбул. Но это Редбул Алексей Ринс, и он выиграл одну позицию. Ух, как опасно атакует э, Дмитрий Усольцев. Но проходит, проходит в итоге... Проходит в итоге, и что у нас, выходит за пределы трассы, ой, опасно, еще на антикате подлетает и есть контакт, без переднего антикрыла Ярослав Арзонин, вот чем закончилась его атака, а посмотрим, мне показалось, что там и, а, это Забер, мне показалось, что Дмитрий... Агапов едет вместе со своим партнером И что он скатился Сам-то Блесков сейчас на 12 месте Его прессингует Антон Ордеев И будет атаковать И проходит в последнем повороте Мерседес Но перекрещивает траекторию Денис Блесков Пользуется тем, что сейчас машины абсолютно С полными баками Но нет, все-таки Антон быстрее пытается Пытается на стар старт-финишной прямой что-то Сделать, а там Неподалеку Юрий Сазонов на Заубере и все-таки Ордеев выходит вперед, но... А, и здесь еще и у Ковалевского проблема, он скатывается. Емельяненко на девятнадцатом месте за ним пытается угнаться Дмитрий Загоруйко, а вот Варзонин возвращается, Ящишин тоже предпринимает, ух, попытки вернуться в боксы, Пулатов, судя по всему, вообще не стартовал, лидирует Фадеев, я предлагаю сейчас посмотреть повторы основных происшествий на старте, но мы времени здесь не потеряем и вернемся именно к этому же самому моменту, то есть ничего не пропустим, смотрим повторы основных э, происшествий. Итак, вот весь стартовый, если хотите, замес. Глазами Дениса Блескова он стартовал 13-м. Мы видим, он обходит Ринаса, пытается маневрировать за Евсеевым и, судя по всему, Ковалевским. Что у нас здесь? Едва не выбил Рено. По-моему, даже все-таки легкий толчок был. Здесь вот встревает Макс Константин вищишин и он отправляет его в стену. Соответственно, сам теряет обратно некоторые позиции. А, ну что ж. В общем-то, наверное, если Ишишин сможет продолжить борьбу, то потом, наверное, будет протест. А вот если он его... Ну, в любом случае, может быть, какое-то наказание и еще и за заубером Сазонова контакта. там еще и Макларен срезает, мы видим. А, ну ладно, это уже другие моменты. Давайте теперь посмотрим, как что там натворил Ярослав Варзоник. Это задняя прямая. Он пытается атаковать... Э -э Александра Кривенко, и почти выходит вперед, но перетормаживает, выходит за пределы трассы, здесь антикаты, пытается вернуться, пробуксовка, там может быть даже контакт с Рено, и, пожалуйста, встреча со стеной. Ну что ж, обидно, в общем-то, неплохую скорость показывал первый пилот команды Virgin по ходу всего уикенда, но теперь гонка, в общем-то, загублена. Итак, мы возвращаемся туда же. Это Дмитрий Загоройко, и он сейчас идет на 20 месте. А вот Ярослав Арзонин у нас сошел... Константин Ящишин пытается починиться, но он сейчас уже, похоже, проиграет целый круг. Антон так было-то в боксах. Никита Фадеев лидирует. На втором месте обладатель полупозиции Дмитрий Агапов. На третьем месте идет Константин Павлов. Пытается угнаться за пилотом команды Мерседес. На четвертое место прорвался Юрий Григоренко. Не так уж и плохо, учитывая квалификационный результат но его прессингует константин гуренко которого прессингует александр Кривенко, которого ух как у нас ну да я уже отмечал дмитрий дегтярев прорвался а вот за ним две рано и усольцев дмитрий усольцев я так понимаю впереди своего партнера по команде на десятом месте сейчас алексей Ринас из редбула и его пытается догнать алексей евсеев за ними идет там достаточно плотные группы, где ну Антон Тардеев еще в одиночестве. У а вот Дениса Блескова активно атакует Юрий Сазонов. Хотя, наверное, знаете, все-таки наоборот, наверное, Блесков прошел Сазоновым. Далее, только что обогнал Максима Хохлова и Илья Соболев. Илья Соболев, он вообще, в принципе-то, был намного быстрее, чем то место, с которого он стартовал. Но там а, проблемы с перезаходами в первом сегменте за счет этого не прошел а, во второй сегмент. Во второй сегмент, но он этого не знал, что он туда, ему никто не сообщил точно, что он туда не прошел. И он ездил во втором сегменте, но, естественно, время это не засчитывалось. Ковалевский все-таки немного провалился за ними. А, вот здесь а, арти... выезжает на антикат Вилигринов, а его сейчас может быть, да, атакует Артем Емельяненко, но не проходит пока что. Здесь, на самом деле, даже при ошибке пилота очень сложно атаковать. Вот Константин Ищишин все-таки сходит. У меня такое впечатление, что уехав на первых двух кругах немного вперед Никита Фадеев, сейчас уже отрываться не может. Но мы потом будем смотреть времена круга. Константин Павлов, Дмитрий Агапова не отпускает за ними Григоренко и Криенко по-прежнему. А вот тут два Лотуса и провалился Константин Гуренко, потому что Дмитрий Дегтярев его обошел. И теперь, э, видимо, Гуренко будет сдерживать два Рено, причем Решетов опередил Усольцева. За ними Ринас, Евсеев, Ардеев, Блесков, Блесков, А, а вот и Сазонова прошел Илья Соболев. Да, прорывается Тороса. Но Торо здесь в одиночестве, потому что Антон Токбулатов даже не стартовал. А без переднего спойлера Юрий Сазонов. Видимо, все-таки Илья Соболев-то его обогнал с применением, может быть, каких-то грубых атакующих действий. Давайте посмотрим повтор. Так, это самый первый поворот третьего сектора. И что? Нет, Соболев-то уже впереди. Нет, это полностью ошибка пилота. А Максим Хохлов позади там шел, он вообще Сазонову не мешал но здесь сказывается конечно же отсутствие тракшн контроля и очень тяжелая машина сейчас возвращается на пит-стоп, но позиции конечно потеряны но с другой стороны он вряд ли сейчас будет сходить с дистанции как это сделали ящишин и варзонин вот можно посмотреть последние круги давайте посмотрим здесь у нас Никит фадеев его последний круг минута 52 961 минута 52 691 ну, 30-х Агапов был быстрее. Да, то есть его у Фадео пока отрываться не получается. А, вот здесь же тоже есть такая информация. Интересно. Но вот Константин Павлов медленнее. На 60-х, чем э, Агапов. Здесь Григоренко пытается сдерживать, но э, Дегтярев прошел уже и э, Кривенко, и теперь будет атаковать, видимо, Макларен. Давайте посмотрим. Да, там Кривенко, за Кривенко уже Константин Гуренко, и там Усольцев вновь вышел вперед своего партнера по команде. Видимо, в Рено В общем командная борьба приветствуется, в отличие от некоторых команд реальной Формулы-1 и пытается пытается атаковать. Тем более, в поворот-то там Влево левый вошел не очень уверенно Юрий Григоренко. И, видимо, сейчас будет проходить. Да, проходит. Эх! контакт есть. И, по-моему, здесь даже в последний поворот. то пытается перекрестить, да, выходит на порядок слишком широко. Их, но этой ситуации пользуется прежде всего Александр Кривенко. А, потому что потолкались, но сейчас его... Будет атаковать Юрий Гдвиненко. Вы знаете, мне показалось, что перед входом в последний поворот все-таки... у Юрий... Ой, как плотно и есть был контакт между Феррари и Маклареном. А Константина Павлова разворачивает. Ну что ж такое. Ам... Да, обидно, ведь мог и за победу-то, в общем, побороться. А сейчас все это будет проблематично. Его сейчас будет атаковать Алексей Ринас, А Алексей Евсеева прошел Антон Ордеев и будет сейчас атаковать Денис Близков мне показалось что у Юрия Григоренко перед последним поворотом было, было так сказать не совсем корректное действие в плане пересечения траектории я вам даже больше скажу, я позволю себе в данной ситуации забежать вперед ой, есть контакт между Мерседесом и Макларен Мерседесом, но вроде бы оба продолжают движение а Лотос, Лотос разбит и кто же это? это Константин Гуренко видимо какую-то не ну, видимо не совсем настройки удались именно на гонку потому что сначала пропустил напарника э, у нас у нас э, дмитрий загоруйка обогнал артема емельяненко но артем не последний последний у нас юрий сазонов вот, минута 53, 312, Никита Фадеев, минута 53, 200, да, Агапов отыгрывается, отыгрывается, но на третьем месте Юрий Григоренко, он прошел обратно Кривенко, а Кривенко сейчас свое время, в это же время, при, прессингует Дмитрий Дегтярев. А Никита Рештов вновь впереди Дмитрия Усольцева. Вот, кстати, почему-то у нас не получается смотреть на эти моменты, каждый раз, когда Рано проходит друг друга, но здесь, вы, как видите, все-таки одна рано от а другой на этот раз уже слишком далеко, а за ними как раз Константин Павлов, которого недавно развернуло. Но если Константин Павлов развернула в первом повороте, он, в общем-то, кроме позиции ничего не потерял, то э, вот у э, Константина Гуренко были проблемы. Он сломал передний спойлер. Здесь, э, здесь Феррари пытался атаковать Маклара на Лотус Феррари. В итоге пока все остается так сказать, сохраняется статус-кво. Но сейчас будут новые атаки. Скорее, Лотус сейчас будет атаковать. Нет. Атака не удается ни у кого, но а, мне все-таки кажется, что Юрий Григоренко сейчас сдерживает обе а, этих машины. Нет, здесь пока без изменений. Вот разве что, вот разве что у Юрия Соболева про получилось пройти. И Алексея Евсеева, и Дениса Близкова. А и Хохлова заодно, Аблесков пытается, все еще пытается пройти Макларен. А, вы знаете, и почти проходит, но нет, успевает Евсеев закрыть траекторию. А, я хотел бы показать повтор, как обгонял Илья Соболев. Нет, подумал, что может быть он сейчас обгонит Ордеева. и может быть, давайте все-таки досмотрим. По внешней траектории, но нет, здесь это, в общем-то, не самое лучшее место. А вот здесь может попробовать. И сумеет ли протиснуться внутрь? Нет. Но нет, протискивается. Торороса пользуется тем, что Антон совершил ошибку на торможении. Никак, никак не получается у Торроса пройти Хиспанию. Все-таки мы же с повтором-то ничего не теряем Давайте все-таки посмотрим, как Соболев обгонял McLaren, а Потом сюда вернемся А вот на выходе с последнего поворота Здесь Мерседес Близкова гонится за Евсеевым И, видимо, видимо Соболев-то прошел обоих да, по внешней траектории в первом повороте даже ошибается на поребрике, на сторможении. Там, по-моему, был контакт между Близковым и Всевым, и за счет этого он проходит их обоев. Это как раз в начале того круга, где мы с вами остановились. Мне просто интересно, был ли еще контакт между Блесковым и Всевым, и поэтому, я думаю, стоит еще посмотреть повтор, допустим, с камеры того же близкого Вот торможение перед первым поворотом. Казалось бы, вышел вперед, но Евс закрыл калитку и, в общем-то, контакт был. И вот прошел Соболев. Ну, теперь вернемся к борьбе Соболева и Ордива. Прямая перед последними двумя поворотами, но здесь тоже пройти не получается. Хотя вот вышел Антон чуть похуже и такое впечатление, будто управляется в боксе. Нет, это просто они меняют траекторию и не слишком ли часто они их меняют? Пройдет ли здесь? И вновь по внешней траектории, как ровно круг назад. А там что? И Феррари разворачивает? Константин Павлов! Очередной разворот на переднем круге и на этот. А там еще у Антона Ордеева проблемы. Значит, все-таки там потолкались. Застрял на поребрике. Как обидно. И вновь теряет позиции. Сейчас какая нагрузка на мотор. У меня даже такое впечатление, что он теперь не дает. Посмотрите, он дымит, дымит мотор И это, боюсь, сход для Феррари Нет, даже если сейчас э, улучшится охлаждение мотора То нет, учитывая, какая предстоит дистанция до финиша здесь Я боюсь, Константину доехать уже не суждено Но это не мешает ему пока что атаковать Вилли Гринова Но у Вилли все-таки темп пониже а, Дмитрий Загоруйко там, а нет Ну в общем-то здесь каких-то особых прорывов нет Разве что вот теперь Константин Гуренко у нас Самый последний, нет он не самый последний Он предпоследний, он теперь идет за Емельяненко, но поскольку заезжал В пидстоп ремонтировать переднее Крыло а, Никита Фадеев, минута 53-104 Минута 53-985 Сразу в 8 десятых, а то и почти 9 проиграл Дмитрий Агапов и пока На расстоянии атаки приблизиться к Фадееву не может И да, пока что он ему проигрывает и проигрывает серьезно да с этой камеры его вообще не видно но здесь наверное все-таки нет там чуть-чуть мелькал видно все-таки а на третьем месте теперь дмитрий дексерев он прошел григоренко он, да ему это удалось все-таки но такое впечатление что проблемы с торможением в первом повороте но на самом деле куда шире вышел кривенко что, видимо, окончательно теперь опередил своего партнера по команде, а далее по-прежнему Алексей Ринус, но за ним уже Илья Соболев, и учитывая, сколько Соболев прошел пилотов, то, я думаю, недолго Ринусу осталось на 10 десятом месте. Далее Макс, Максим Хохлов, он вот так вот тихой сапый, пока остальные сталкиваются, сходят, тоже немножко идет-идет наверх. Вот за ним Антон Ордеев, но Антон там явно все-таки с Соболевым в первом повороте потолкался, пока мы смотрели на то, как застрял на паре поребрике Павлов, и, а здесь у нас Покадам Ковалевский но ну, здесь проваленный старт, и теперь Ну 13 место тоже неплохо, но это еще не очковая зона Вилли Гринов И у меня такое впечатление, что у его Хиспании Помят левый понтон ближе к диффузору Вот как раз в районе буквы В Вилли Да, там помят понтон И значит тоже участвовал в каких-то коллизиях Его вообще, вы знаете У меня такое впечатление, что все-таки Должен-то Вилли быть позади Дмитрий Загоройко, а нет, Дмитрий Загоройко проходил Емельяненко, но не... А вот Павлов атакует Емельяненко, и несмотря на то, что Павлов-то вроде бы у нас был в группе лидеров, это далеко не обгон на круг, это, знаете ли, борьба за позицию, просто другой вопрос, что силы-то тут не равны. И он сейчас 17-й будет прессинговать. А позади Павлова, собственно, никого нет, а вот Дымятся... Нет, дымятся шины на торможение, а двигатель упал... О, ошибается, ошибается Емельяненко на э, выходе из поворота, и вот здесь, может быть, уже пройдет по внешней... Нет, но по внешней... Да здесь вообще по какой-либо траектории обойти трудно без ошибки, но Артем, видимо, ошибается, и здесь, наверное, все-таки пройдет его Феррари, а... а там уже и Константин Гуренко недалеко. Да, здесь занял внутреннюю траекторию и, в общем-то, вполне спокойно проходит. А у нас, в общем-то, где-то приблизительно 2-3 круга назад, к сожалению, сошел Денис Близков. Вот как раз здесь, в одном из поворотов новой секции трассы, вот именно здесь он не справился, видимо, с машиной в воздушном потоке позади машины Евсеева. И справа по борту там была стена, и... Воткнулся в нее, сломал передний спойлер и сразу же нажал клавишу Escape. Сейчас он, в общем-то, находится в боксах. Здесь у нас Дмитрий Агапов все еще на втором месте и сравним круги. Нет, ну чуть-чуть, чуть-чуть быстрее на одну десятую и вновь этот круг прошел Никита Фадеев. Но с другой стороны круг-то еще этот девятый и там еще все впереди. На третьем месте Дмитрий Дегтярев. Классный просто прорыв из середины, из глубин Пелетона на четвертом месте Кригоренко за ним все еще Александр Кривенко далее Рено в том же порядке Решетов-Усольцев и Усольцев от своего напарника пока что отстает и нет, это тормозной дым мне, я имею ввиду из-за того, что Идет юза колеса, и мне показалось, что это был двигатель, но это не так, а здесь и я Соболев атакует Алексея Риноса, а там на выходе борьба Ордеева и э, Хохлова, и машину Хохлова очень опасно повело, едва-едва он не потерял свой... Вильямс, и так он один Представитель своей команды, остался на трассе А здесь Илья, это камера Ильи Соболева И, в общем-то, единственного оставшегося Тор Росса И сейчас он атакует, атакует, так сказать Собрата по старшей редбуловской команде Red Bull Racing BMW И атакует его И, в общем-то, может быть, сейчас будет ловить Слипстрим И там атаковать очень близко подобрался. Даже видно надпись на заднем крыле. И... Проходит, видимо, в первом повороте. Да, практически без сопротивления. Ну что ж, в общем-то, еще по ходу практика квалификации Соболев был быстрее. Так что здесь, ну, все логично. А, Евсеев, это, в общем... Да, это Евсеев, за ним Ордеев и Хохлов. Все-таки с поединка между Вильямсом и... А, и Чиртея. Испания оказалась быстрее. А здесь Константин Павлов только что прошел Гринова на такой же Испании. И, в общем-то, проживается после своих неудач двух подряд разворотов на пер... в первом повороте. Причем последний-то... Ух, а здесь двойной обгон. Нет, здесь Гуренко прошел одновременно и и Емельяненко, и Дмитрий Загоруйко, а последний еще и подпустил Емельяненко к себе, так что может быть пилот команды Bull сейчас получит возможность атаковать Заубера, а у второго Заубера все еще проблемы, поскольку он идет на последнем месте. Фадеев, вот сейчас он подходит к последним двум поворотам, посмотрим времена круга. Да, примерно, в общем-то, то же самое, что было на последних тестах, но тогда все-таки борьба была более напряженной, и все-таки видно, что Агапов-то пока отстает. Минута 54, 188. Минута 53, 724, то есть почти на 7,8. Сейчас Агапов прошел круг быстрее. Эм... И примерно, нет, еще быстрее Дегтярев, так что он сейчас к ним обоим приблизился, а там Кривенко пытается атаковать Макларена. Юрия Григоренко, но в итоге ничего у них у него не вышло, оба остались пока что при своих, но здесь явно атаки продолжатся а у Сольцев подобрался намного ближе к своему напарнику там, может быть, сейчас давайте посмотрим, опять же, времена, минуты 54-305 минуты, нет с другой стороны, если он подобрался, то это на предыдущих может быть, как-то кругах, потому что все-таки время у круга-то и к ним сейчас Усольцев, видим О, простите, Соболев сейчас к обоим Рено приближается. А там Ардеев начинает, видимо, атаковать Евсеева. Ну, не атаковать пока что, а прибли... приближаться на расстоянии атаки. Павлов... А, вот, и Гуренко тоже проходит, Велигринова и а, Ковалевский еще и в боксах. И сейчас и Загоруйка и Емельяненко его пройдут, а Емельяненко атакует. А, нет, не видно здесь сбоку, сбоку там а, даже не видно зеркал, мы бы сейчас так увидели, вот. А, и есть контакт с хотя, может быть, это просто, ну болиды прошли один сквозь друг другой как бы как лак и может быть там конкретного контакта не было или он был незначительный потому что оба в общем то ничего не потеряли и пытается контратаковать но здесь такой удар и Попытался закрыть Емельяненко калитку, но у него не вышло, и э, он вызвал, конечно, контакт, видимо, этого и добивался, но... Ой, опасно, но пройти за горойко, точнее, сдержать его не смог, и за прошел, здесь оба ошиблись, но, э, в общем-то, ну, посмотрим, будет, может быть, контратака. Фадеев, минута 53, 709, ох, чуть-чуть... А, вот же новое обновление, нет, он еще медленнее, еще десятую проиграл агапов но посмотрим а вот что покажет минуты 54 тихо. а здесь кривенко кривенко атакует григоренко в рифму но был вновь очень близко и вновь юрий закрыл калитку и не дал пройти феррари по внутренней траектории единственный феррари который сейчас в состоянии бороться за места на подиуме потому что павлов сейчас намного позади а вы знаете Ардеев, Антон Ардеев действительно прошел Евсеева что же это? Хиспания быстрее Макларена? Да, видимо, у Макларена проблемы. Раз. Кривенко все время атакует Григоренко. И. Раз. Евсеев проигрывает позиция. А это была битва, между прочим, за первое. Нет, наоборот, последнее место в очковой зоне. Сейчас Алексей Евсеев в нее не попадает. Там уже и Максим Хохлов неподалеку, может быть, тоже будет атаковать Евсеева. А тут уже Константин Павлов, который прорвался. Но э, вместе с ним прорывается и Константин Гуренко. И, и как раз Гуренко, может быть, даже и побыстрее. Давайте посмотрим. Минута 52. А это быстрее лидеров в гонке, Минута 52. 496. Ой, минута 54. 456. Нет, вы знаете... Гуренко-то он в разы быстрее Феррари Константина Павлова, тем более мы помним, что про После проблем На Паребрике, может быть, будут Проблемы с двигателем у Феррари, а здесь Вилли Гринов догнал Видимо, Верджин Богдана Ковалевского и может быть будет атаковать С другой стороны непонятно Связано ли это со скоростью самого Вилли Более высокой чем у Верджина Или же с тем что недавно он был Он я имею в виду Ковалевский на пидстопе А Халашевский видимо опять прошел О простите нет Я имею в виду Емельяненко Артем Емельяненко видимо опять прошел Дмитрий Загоруйко Да потому что Два Залбера они сейчас замыкают Пелетон что там а, с временами? минуты 53-462 у Агапова, минута 54-01 у Фадеева. И разом на 6 десятых сейчас Агапов быстрее. Но а, на самом деле еще быстрее Дмитрий дегтярев он приближается к двум лидерам. А, я, правда сейчас не могу сказать, насколько же он к ним, собственно, приближается. Но вот с его камеры ни, ни Фадеева, ни Агапова не видно. Ой, там как опа, ну не опасно, но довольно широко вышел из поворота Макларен Григоренко. Вот где сейчас Дмитрий Агапов. Но мы там лотуса не видим. Вот только Лотус появляется, но он приближается достаточно сильно. И может быть он скоро, совсем скоро будет намного ближе. А что, у Сольцев? У Сольцев обогнал рештово. И на этот раз все-таки давайте посмотрим, как же это произошло. А Дмитрий Усольцев приблизился к своему напарнику, здесь скорости за 325, за 330 километров в час в первом повороте, тормозит, перетормаживает, ну немножко широко уходит и проходит, но пытается контратаковать Никита Решетов, своего партнера, и вот здесь в четвертом повороте это едва не получается, но все-таки Дмитрию остается остаться впереди. И в то же время к ним обоим по-прежнему приближается Торроса Ильи Соболева. Алексей Ринос от Соболева, в общем-то, отстает, но отстает не быстро. И то, я имею в виду, темп проигрыша небольшой. И... Но зато с другой стороны к нему приближается Антон Ордеев. Мне кажется, у него тоже есть небольшая вмятина на левом понтоне. А Макс Хохлов прошел Алексея Евсеева. Давайте посмотрим повтор. Последний поворот. А, ну просто ошибка на торможении Алексея Евсеева, это, ну это даже не совсем чистый обгон, просто за счет э, чистой ошибки. И после этой ошибки Евсеев еще и в боксы заезжает на пит-стоп. На дворе у нас уже 14-й круг. И сейчас Евсей в 12-й. Может быть, этот пидстоп попытка как-то спасти положение, потому что уже, ну, нет, сейчас, до да, 14-й, 13 -й, Но это пилоты, которые в боксы не заезжают, просто его объезжают. Сейчас он там еще потеряет несколько позиций, его и Ковалевский обгонит. Вот Вилли Гринов и Артем Емельенин, скорее всего, этого сделать не успеют. Uh, Емельяненко, по-моему, Гринову приближается, в то время как мы говорили, что возможно. Нет, Ковалевский не успевает пройти Макларен. Uh, uh, но что интересно, мы говорили, что Гринов, возможно, атакует Ковалевского. Нет, это все-таки было связано с тем, что Ковалевский только что в тот момент выехал из боксов. И uh, в этот момент.. Uh... Просто Вилли оказался рядом за счет того, что в боксы не заезжал Другой момент, что интересно Вот сейчас, да, не успел Ковалевский выехать впереди Макларена Но если бы он успел, то для Евсеева это было бы не очень хорошо По той простой причине, что Ковалевский-то в боксах уже побывал И тогда это была бы между ними борьба и может быть терял бы за Верджином время но сейчас то может быть еще и нет мне показалось что ошибка на торможении но все таки справляется со своим Маклареном что там Фади Фади в минута 54-155 ну и на 40 десятых быстрее Агапов но я так понимаю что раз уж так, у нас дело пошло, то скоро начнутся серии пит-стопов. Дегтярев сейчас проехал медленнее Агапова, но быстрее Фадеева. То есть к лидеру все равно ä, приблизился. И посмотрите, вот вчера мы на квалификации это, это отмечали, но там была речь о переднем ä, правом колесе. Здесь практически вся правая часть напрямых ввешивается наверх. Ä, просто какие-то удивительные настройки используют ä, пилоты команды Lotus ä, Racing. А Григоренко все еще не, см, не может сбросить с хвоста Феррари Александра Кривенко. С другой стороны, Александр теперь уже не так яростно атакует и даже немножко начинает отставать. Продолжается борьба между двумя Рено, но это борьба лишь за шестую и седьмую позиции. А Соболев по к ним... Может быть уже и не приближается, потому что у меня такое впечатление, что если бы там сохранялись те темпы, то он давно бы их уже обоих догнал. Вот посмотрите, минута 54, 142, минута 54, 288, совсем небольшой проигрыш у Рештова. И еще даже меньше проигрыш у, у Сольца Значит, Соболев сейчас все-таки идет в их темпе А, а вот минута 56.025 со стороны Риноса Это уже проигрыш Соболева очевидно. И здесь он отстает а, И к нему приближается Антон Ордеев Достаточно активно а, Там и Максим Хохлов не отстает А вот Гуренко... Гуренко... Куда же у нас Константин Павлов-то делся? Константин Павлов позади Вилли Гринова, и это, в общем-то, мне трудно объяснить чем-то, кроме пидстопа, потому что мы не видели, чтобы были еще какие-то развороты со стороны Феррари, ну и да, раз уж он в состоянии так атаковать, по внутренний поребрик, но все-таки без контакта каким-то чудом обходится, и Испания уступает. Um... А за Вилли Криновым, в свою очередь, Артем Емельяненко. Ну, а там и Загоройко, и Сазонов. Они замыкают Пелетон. А Никита Фадеев. Минута 53, 829. Минута 53, 746. То есть, одну десятую. Дмитрий Агапов вновь выигрывает у пилота Force Индии. Но на бортовых камерах с Мерседеса я пока Форс Индию все еще не вижу. Значит, достаточно уверенно Никита Фадеев ведет гонку. А на дворе шестнадцатый круг. А вот что интереснее, это как там дела у... Нет, еще позади. И хотя быстрее обоих идет. Дмитрий Дегтярев приближается к ним, но пока не настолько очевидно. Но с другой стороны, он отрывается от Юрия Григоренко. А Кривенко тоже а, проигрывает, проигрывает а, уже ну и теперь уже а, атаковать не в состоянии. А там две но по-прежнему друг с дружкой. А там и Соболев позади них. А, правда, у меня такое впечатление, что он им сейчас... Нет, он выиграл у них, особенно у, у Сольцева, существенно, но все-таки недостаточно, чтобы сделать какой-то резкий рывок вперед. А, Рина, Сардеев, а, Хохлов, Гуренко... Евсеев, Ковалевский, Ковалевский проигрывает Евсееву. Пауэл спокойно разобрался с Гриновым и теперь летит в погоне за Верджином Богдана Ковалевского. Отчасти сейчас прорыв придется начинать сначала, но это обуславливается все-таки, скорее всего, пит-стопом. А вот уже круговые начинаются. Юрий Сазонов, видимо, да, он пропустил Никиту Фадеева только что и теперь должен пропускать Дмитрия Агапова. А это значит, в свою очередь, что сейчас Никита Фадеев должен обгонять Дмитрия Загоруйка. Вот мы сейчас посмотрим, но ну, нет, видимо, разрыв между Загоруйкой и Сазоновым он намного больше, чем кажется, и мы с камеры Никиты Фадеева Загоруйка даже в виде какой-нибудь точки на горизонте не видим его, здесь не видно в принципе. Также пока что, к сожалению, не видим мы и самого Фадеева с камер... С камер на болиде Дмитрия Агапова. Последние круги у них минуты 53, 647 Агапов, минуты 55 465 Фадеев. Но вот здесь-то как раз возможны круговые. Все-таки, если э, там, если вот сазонов-то пропускал, или это уже с горуйка? Нет сазонов. Если сазонов пропускал э, Диктирева на прямой, то вот а вот там не Фадеев ли? Нет, не видно. Фадеев, да. А вот если как раз э, сазонов пропускал Диктирева на прямой после третьего поворота трассы, то вот скорее всего он по отношению к Фадееву Сазонов сделал это может быть в каком-нибудь повороте И за счет этого достаточно серьезно помешал Фадееву И потери в темпе порядка двух секунд очевидны Если конечно никаких проблем нет на болиде Форс Индия сейчас Ну а дальше порядок, порядок пилотов такой же Макларен Григоренко даже здесь выходит на зону безопасности Феррари Кривенко У Сольцев по-прежнему ведет пару Рено Рено к ним постепенно, по чуть-чуть подтягивается Соболев, далее Ринус, И к нему уже довольно ощутимо приблизился Ордеев. За ними гонится Константин Гуренко. Здесь тоже Лотус, посмотрите, как вывешиваются колеса. Далее Алексей Евсеев, который... Нет, он пока не... А вот у нас Макс Хохлов явно побывал на пидстопе, он был не на этих позициях, Я как раз думаю, у кого же не хватает. Вилли Гринов, раньше мне казалось, что намного ближе к нему Артем Емельяненко, но может быть... Нет, здесь все-таки не настолько дал далеко, значит все-таки в боксах он, наверное, еще не был. Вот Ковалевский позади, Емельяненко, это уже интересно, наверное, он во второй раз уже заехал в боксы. Но это обусловлено прежде всего резиной, она здесь не подходит, здесь софт и супер софт, это не самые лучшие составы, здесь все-таки на... Здесь на обоих составах проехать гонку И пидстоп, один всего лишь вот, За горуйка ошибается Но это поворот, знаете, он на торможении Самый сложный на этой трассе Даже в стандартной конфигурации, в традиционной Однако, если присмотреться, он достаточно близко к Ковалевскому Но все-таки это обуславливается скорее тем, что Дмитрий Агапов лидер, потому что Дегтярев второй, а Фадеев там явно был на пидстопе. Вот что интересно. Теперь, да, 2 минуты 13, 194. Это однозначно пидстоп. И какая борьба! Есть контакт с uh, Юрием Григоренко. Даже не могу, я вот как-то настолько был увлечен самим процессом вот этого столкновения и полета, что даже как-то и не понял, а кто же ä, прав, кто виноват. Давайте посмотрим повтор. Это как раз поворот, где ошибся Дмитрий Загоруйко и вот здесь супер замедленный повтор. Ну, здесь Фадеев закрылся, но, может быть, Юрию Григоренко здесь лезть, конечно, не стоило. И подлетают оба, но Григоренко подлетает существеннее и тратит больше... Эм... Времени У него сильнее наверняка повредилась машина И в итоге Фадеев остается впереди Посмотрим, поедет ли он сейчас после этого инцидента в боксе В принципе, так поступить сейчас было бы довольно логично Но он едет дальше Далее две пары Рено, и ни один из пилотов Рено в боксе не едет. Зато это делает, видимо, Соболев, да, или Туророса на пидстопе. Кстати, для того, чтобы соответствовать 2010 году, здесь в моде для чемпионата была искусственно изменена скорость пидстопа, чтобы, как бы пидстоп, на котором меняется только резина был как бы быстрее, мы сейчас видим, что нет, это слишком медленный пидстоп а там и Алексей Ринос на Редбуле но нет, все-таки он шел дальше и здесь, наверное, не успевает но пидстоп намного быстрее, чем у Соболева так что, в общем-то, он сейчас который роста, подтянулся но не существенно и их не успевает пройти Константин Павлов для тех, кто, может быть, не в курсе ситуации, обратите внимание на Феррари Константина Павлова, 0. Я говорил об этом вчера в квалификации, но, может быть, кто-то квалификацию скачивать не станет. Ну, вкратце, Алексей Степанов, чемпион прошлогодний, сначала взял команду Феррари как менеджер и сказал, ну, в общем-то, зарегистрировался еще и как пилот этой команды. В общем-то, изъявил желание участвовать. Но потом передумал и остался только менеджером. И поскольку, раз уж он был чемпионом, то тогда болиды бы носили цифры 1 и 2. раз ушел, то единичку заменили на 0. В реальной Формуле-1 такое было последний раз в 1994 году, когда ушел Ален Прост, и Дэймон Хилл получил 0. Но мы чуть подробнее рассматривали это в квалификации. Так, у нас, видимо... У нас э, Артем Емельяненко, видимо, побывал на пидстопе, потому что он прошел круг намного быстрее сейчас, практически на 5 секунд быстрее, чем Дмитрий Загоруйка. Однако, по итогам этого круга он позади, значит, все-таки побывал на пидстопе. Хотя, с другой стороны, он это было, наверное, еще два круга назад, потому что 53. А здесь Юрий Сазонов атакует э, Вилли Гринова. Вилли Гринов же был намного впереди, чем э, и Загоруйка, и... Емельяненко, значит, Велигринов тоже был на пидстопе, и этот пидстоп как-то нехорошо, видимо, прошел. Или может быть какой-то контакт был, например, с тем же Загоруйко. Э, ну, в общем, здесь понять трудно, правда, почему-то здесь на песок выезжает. А, пропускает, пропускает Сазонов. Так что, на второй круг уже Фадеева. А, нет, Фадеев же был в боксах. Я же совсем забыл. А, теперь. То есть э, Сазонов сейчас вынужден а а отказаться от атак на Хиспанию. Потому что он пропускает. Э... Пропускает он кого? Пропускает он Фадеева. И там, видимо, сейчас и Григоренко подтянется, если Григоренко не заезжал в боксы. Что у нас Агапов? Агапов сейчас лидер. И э, Дегтярев ему сейчас в темпе нет. Выигрывает Дегтярев очень много, но там, видимо, все еще очень большое э, расстояние. Значит, третьим у нас идет Фадеев, потому что Григоренко... Поб... А, нет, там, может, он и побывал на пидстопе, только вот он теперь... Ой, как там ведет Рено, Рено, Дмитрий Усольцев и, может быть сейчас Никита Рештов все-таки попробует атаковать. Никита Рештов выиграл обе тестовые гонки. Но все-таки там-то тесты были скорее. Первые в маникюре, там была квалификационная сессия, а потом кратенькая гонка. И то и то он выиграл, а вот уже на один ринге там все было куда серьезнее. И там он выиграл гонку в борьбе с. Как раз Никита Фадил разворот! И нет переднего крыла у Рено. Uh, вот, в общем, сглазил, наверное, я, Никиту. Хотя, с другой стороны, ведь мы же смотрим это с записи, а не в прямом эфире. Так что это уже все случилось. Я здесь ни при чем. Uh, кронштейном... Uh... Правом переднего крыла давал искры по асфальту, сейчас Никита, вот и сейчас на торможении. Но сейчас доедет на пидстоп и быстренько сменит. Ну, быстренько понять относительно здесь. Виль А, нет, это Антон Ардеев. И его в борьбе, в борьбе проходит. Ну, пытается пройти Константин Гуренко, но там что-то, по-моему, нет, все правильно. Там красный открылок. Дефлектор, мне показалось, что он э, является на самом деле сломанной частью переднего крыла, но на самом деле там машина Вардиева более-менее цела, но есть контакт, э, пытался закрыть калитку пилота э, Хиспании, но Лотус все-таки выходит вперед. И Соболев позади, он, видимо, был на пидстопе, но выйдя из него показывает очень быстрый круг, минуту 51-531, но, с другой стороны, баки-то а э, здесь у нас Алексей Ринос позади Алексей Евсеева, это означает, что его план по раннему пидстопу удался, по крайней мере, отчасти. Здесь у нас также э, Константин Павлов и Никита Рештов, который теперь откатывается на 13 место из-за своей... Неисправности. Далее Макс Хохлов и Богдан Ковалевский. Артем Емельяненко, за ним Вилли Гринов и два Заубера Дмитрий Загоройко и Юрий Сазонов, соответственно. У нас по-прежнему сошли Денис Блесков, Константин Ящишин, Ярослав Арзонин, Антон Такбулатов и Алексей Краудын не стартовали. Хотя а, Такбулатов на сервере. А Дмитрий Агапов по-прежнему ведет гонку. Недавно там, по-моему, сзади Red Bull. Редбул, который он проходил на круг. И мне кажется, что это Редбул Алексея Иринаса. А Дмитрий Дегтярев... Он как будто пропускает кого-то на круг. Это Фадеев его атакует. Вот что. Ну, здесь я бы не сказал, что речь о прямой атаке. Но близко Форс Индия к Лотусу. Ну, у нас, наверное, Дегтярев-то еще в боксах не был. Потому что как-то мне... Даже неожиданным кажется, а с чего бы он его атаковать-то вдруг? Ведь раньше, когда Фадеев лидировал, Дегтярев приближался как раз к Фадееву и Бресткову, и есть контакты, разворачивает Лотус Force Индию, а тут нет, Вилли Гринов, то он круговой, вот ему сейчас как раз в это лучше-то не лезть. А, ну что ж, не прошла атака, но с другой стороны, посмотрите, это был достаточно медленный поворот, и он не... да почти ничего, нет, он... они потеряли оба время относительно Агапова, а, вот что интересно, здесь значит Лотус, я вам объясню, что случилось, Дегтярев вынес а, Фадеева и, в общем-то, по правилам решил его пропустить, чтобы не нарываться на а, наказание, и будет сейчас его опять пытаться атаковать. А там Григоренко, но ну нет, он слишком далеко, чтобы воспользоваться этими перипетиями Мне такое впечатление, что там Феррари и Александр Кривенко Кривенко, наверное, был в боксах и атакует Дмитрия Усольцева И проходит, или нет? Проходит, здесь все-таки он был на правильной траектории И все-таки одолел пилота команды Рено но пользуюсь, видимо, преимуществом свежей резины Там и Константин Гуренко, Антон Ордеев, Илья Соболев В общем, сейчас с этими педстопами настоящий мешанина Алексей Иринес не на йоту не отстает от Алексея Евсеевой Пытается вернуть позицию, вернуться в очковую зону И ему это еще бы миллиметр и уже бы, наверное, никогда не удалось Потому что вынес бы и... Евсеева и сам бы, наверное, допустил бы разворот в этом повороте, если бы произошел контакт. Вот здесь по внутренней траектории пытается, но сейчас она превратится для него внешне, если она не поменяет, но перекрещиваются траектории, однако пока вот-вот здесь, может быть, пролезет, нет, закрывается. Вот здесь они намного корректнее сделали, осуществили маневры, чем тот же Фадеев с Григоренко. А там, посмотрите, там Павлов, там Павлов с Решетовым, они сейчас оба восполь могут воспользоваться борьбой, и посмотрите, уже э, сам Ринос становится, э, же, ну, не жертвой, а пока что целью, атак. так, э, Константина Павлова там сейф перетормозил, вообще, как интересно, ну, ой, Ринос выезжает на, за пределы трассы, его сейчас Павлов-то и пройдет, ну, согласитесь, э, здесь даже... Здесь реальный гран-при. Бахрейна 2010 -го года, Формула-1 и рядом не стояла по интересу. А, и вот Ринас теряет еще одну позицию, хотя совсем недавно атаковал. А, его сейчас еще и Решетов еще может пройти, потому что он быстрее на прямых. Вообще рано Едва-едва, но, наверное... Нет, не пускает и с контактом. Ринус просто пытается не дать ему войти во второй поворот. Но еще одну позицию теряет Алексей. Там позади были Хохлов, Ковалевский. Емельяненко здесь ошибается. Это, по-моему, один из последних поворотов второго сектора Там и... Нет, Велегринов уже далеко За горуйка Это что? Они тут сборятся? с... А, вот Сазонов-то уже свое... своего партнера догнала. здесь Как и в Рено, видимо, не возбраняется командная тактика Простите, не тактика, а, конечно же, борьба Там Рено позади повело, я вот не могу понять только, кто это был А, у нас Фадеев опять лидирует, потому что Второй Дегтярев и Агапов третий, он был в боксах вот что интересно. Да, 2 минуты 0,9, это однозначно пидстоп. Ух. Минута 52, 674. Минута 54, 672. Вот э, как раз почему Фадеев э, атаковал. Но минута 50, 647. Намного быстрее Дмитрий Агапов. Так что он сейчас будет догонять Дмитрия Дегтярева. А все еще четвертый... Прошу прощения, все еще четвертый Юрий Григоренко. Но за ним идет теперь уже Дмитрий Усольцев идет далеко. И вот Константин Гуренко прорвался на шестое место. А там позади Феррари, без переднего спойлера. Я еще как раз думаю, куда же у нас сделался Александр Кривенко. Но вот он возвращается ремонтировать свою машину. Тут и Соболев проходит, и Антон Ордеев. А сейчас еще и. Константин Павлов атаковал Евсеева. И, в общем-то, был у них контакт. Сейчас и Решетов мог бы этим воспользоваться. Евсеев теряет позицию, теперь он уже тоже не в очках, нет, в очках, 10, оч... 10 место, нет, Решетов, в общем-то, нет, в этот раз у него скорость развить не получилась максимальную, может быть, все-таки те за 331 км в час это была скорость, для в стрипстриме и разворачивает Евсеева на выходе из третьего поворота, но на самом деле между вторым и третьим. В первом гран-при Формулы-1 в 2004 году здесь та знаменитая атака камикадзе такума Сата на Ральфа Шумахера. Но вот в итоге в этой борьбе проигрывает Евсеев, и теперь та, тот квартет Борющихся пилотов превращается Скорее в трио, и более того, это трио сейчас распадется Потому что Павлов-то быстрее всех этих пилотов Но может быть речь-то за ним еще останется А вот Ринус им сейчас, скорее всего, будет проигрывать Здесь, может быть, речь пойдет о том, что сейчас Если Евсейф не повредил машину, он будет атаковать Догонять обратно и догонять пытаться обогнать Ринуса. Вот мы как раз посмотрим далее Хохлов И Хоть и починил спойлер Кривенко Но какой-то он у него все равно помятый ой ой ой да, какой-то вообще не такой спойлер у Феррари, мне кажется. А, далее Ковалевский. Ковалевский как-то странно а, проигрывает позиции. Мне вообще непонятно. В конце концов, он там чуть ли не с Евсеевым боролся, когда оба совершили по одному пит В общем, какая-то непонятная ситуация у единственного оставшегося на трассе верджина Емельяненко, разделавшись с велигриновым который сейчас будет пропускать Агапова на круг. В общем-то, довольно спокойно пропускает. Эмиль а, Янинка едет а, Также отдельно в одиночестве И вот Сазонова И это Загоройка Загоройка сейчас идет последним а, Рено в боксах Это Вот посмотрите как близко Мерседес к лотосу моментально практически догнал, потому что время круга 51 768, минута 51-768, минута 58-810 у uh, Дегтярева. Это явно какие-то проблемы сейчас у пилота команды Лотус, либо круговой там помешал. Ну, пит-стоп вряд ли, потому что. И пропускает Дегтярев. Я что-то не понимаю. Может, uh, там uh, какую-то атаку уже пытался проводить uh, Дмитрий Агапов и его выне... uh, он вынес при этом. Uh, Дмитрий Дегтярев, потому что я не понимаю, зачем он его просто так сейчас пропустил. И сможет ли он его теперь а контратаковать? Нет, Велегринов там круговой. Гуренко на четвертом месте. Значит, у нас Соболев на пятом. А это может говорить только об одном. Григоренко был на пидстопе. И теперь он только шестой. Там и Павлов на восьмом. Рештов на девятом. И на десятом ом Ринос. Значит, это Дмитрий Усольцев. Посмотрите, как не везет Дмитрий Усольцев. Он только что выехал из боксов и уже без переднего антикрыла. Ну, досадно. Теряет сейчас просто гонку пилот команды Рено. Здесь вот Александр Кривенко. И он сейчас наверняка у Сольцева пройдет. Да, вот его уже прекрасно видно. Ну, и здесь у Сольцева даже мешать, я думаю, не стоит. Так как обгон здесь неизбежно. И только позади всех них сейчас и тоже без переднего антикрыла Алексей Евсеев. Вот так неожиданность. А там и Богдан Ковалевский, Артём Емельяненко, Вилли Гринов. Ну, как обычно. Там Лотус какой-то побывал в боксах. Я склоняюсь к тому, что это скорее Константин Гур... Гуренко. Да, это был именно он, но тем не менее... Он выходит позади или Соболева, значит он все еще четвертый. Это значит, что тактически, да и, в общем-то, с чисто с красных точек зрения, Константину Гуренко удался, пожалуй, самый лучший прорыв в этой гонке. Соболев пятый, далее Григоренко, Ордеев, Решетов, Павлов и Павлов. А, Решетов вышел вперед. и... Это явно, может быть, случилось за счет какой-то ошибки, потому что у них, в общем-то, последний круг там у Павлова быстрее на одну десятую, и, может быть, сейчас пойдет в контратаку Феррари. Сейчас давайте за этим понаблюдаем. Знаете, на дворе у нас уже 26-й круг, а это значит, что середину дистанции мы прошли. И, может быть, сейчас будут самые, так сказать, решающие моменты в этой гонке. Но, с другой стороны, интересных моментов уже было более чем предостаточно. Если вдруг сейчас гонка моментально станет какой-либо пресной, скучной, мы уже вряд ли от этого как-нибудь расстроимся. А, ну, пока, пока не удается контратаковать Павлову. Там и Винус, в общем-то, не так сильно отстает. Хохлов, Кривенко... Ковалевский, вот Усольцев, а его сейчас еще, вот как раз Усольцев сейчас где-то наравне с Евсеевым идет, но у Евсеева вот ведет еще, а Емельяненко от них тоже не отстает, но это все еще места, где-то вот как раз с 14 по 16, а вот и что, Вилли Гринов, Вилли Гринов возвращается... В боксы тоже без переднего антикрыла. Его сейчас, соответственно, пройдет Дмитрий Загоруйка. Или, или это Сазонов? Это Загоруйка. А где же Сазонов-то тогда? А, Сазонов-то уже давно впереди он пропускает. А, пропускает Соболева. Проблема на торможении, мне кажется, у Загоруйка. А Вилли Гринов теперь, видимо, последний на этой. Из всех пилотов, которые вообще остались Как-то там резко Рено приближается к Фадееву Но этот Рено круговой Фадеев лидирует Посмотрите, там Дмитрий Агапов позади Уже намного ближе, чем раньше Рено там проскакал Это был Усольцев Проскакал по, э, по ребре, Антикатам А почему он там проскакал? Все очень просто Во-первых, вот посмотрите, еще интересно Гуренко сейчас сдерживает Григоренко а.. что и атакует? М -м, невероятно. Просто невероятно. У нас Григоренко, Буренко, простите, так прорывался, а теперь Юрий его атакует и проходит. Проходит Макларен Лотус. Почему-то Соболев им обоим проиграл. Вот мне. Нет, почему он. они там что, столкнулись еще? Ой-ой-ой-ой-ой, как? Как грубо! Я только не знаю уж, кто грубее это поступил Но достаточно грубо И вот теперь мне эта развесовка болида кажется уже настолько неправильной Что, по-моему, теперь Константин Гуренко У него вообще машина теперь как-то хуже поворачивает Посмотрите, как сразу приблизился Соболев У меня еще даже такое чувство, что какие-то повреждения получил Лотус сейчас поедет чиниться в боксы на 27-м круге Давайте посмотрим Или мне просто так показалось визуально? Ну, наверное, показалось, значит, все нормально. Здесь Павлов продолжает атаковать э, Решетова, но мне показалось, что у Сольцев обогнал. Э, мне показалось, что и, -и, -и, -и проходит еще на антикате, спотыкается Решетов, и, наверное, если сейчас с не воспользуется, а не воспользуется после вот такого маленького заезда на траву. То есть, скорее всего, он сейчас павлова то и не обгонит. Нет, посмотрите, приближается, но я боюсь, ему не хватит если только на торможение, и ему действительно не хватает. Таким образом, пока что Рено остается позади Феррари. Мне показалось, что у Сольцев прошел Макларен и Евсеева. Но это, по крайней мере, сейчас не так. Статус-ко установлен, а Загоруйка почему-то сейчас позади Сазонова. Но Сазонов-то был в боксах, потому что две минуты ровно. Лидирует Фадеев, насколько там позади, непонятно пока Дмитрий Агапов, но на самом деле намного. Разница в кругах, минуты 51-445, минуты 51-838. Быстрее идут пилоты, но быстрее сейчас Дмитрий Агапов, и он постепенно-постепенно приближается. Минута 49-401, Дегтярев вообще быстрее их обоев, но он далеко. Он далеко и вряд ли сейчас с ними поборется. А Григоренко уезжает, уезжает от Гуренко, его сейчас опять атакует. Нет, ну почему опять? Между ними пока еще не было борьбы, его атакует Илья Соболев. Достаточно близко атакует, но в этом повороте обгонять сложно, если оба пилота не ошибаются, но сейчас, похоже, все-таки Соболев-то прошел лучше, и вот на выходе, это как раз на прямой э, третьего сектора, он поможет сейчас в последнем, в общем, повороте попробовать атаковать, но нет, не решается, и есть контакт, Соболев едва не теряет свой Торо Росса. Но в итоге сейчас будет предпринимать другую попытку атаковать Лотуса Константина Гуренко. А тут Павлов... Ну да, это было еще пару кругов назад. Он прошел... Нет, один круг назад прошел Решетова. Но это была борьба, между прочим, за... Ух, Решетов контратакует и выталкивает на полосу безопасности. Ух, как там Павлов скакал. Ну, просто совсем уже грубый маневр. И теперь Павлов оказывается позади еще и... Алексея Риноса, но Макс Хохлов ему не угрожает, Кривенко, Ордеев тем более, там Евсеев еще дальше, и Усольцев, там только потом Ковалевский, Емельяненко, Загоруйка, э, Сазонов и Великринов, который теперь самый последний на трассе. Но это, в общем-то, уже э, не так уж и не теперь, это уже достаточно давно, несколько кругов подряд, э, но никак, никак не получается приблизиться э, к... У Дегтярева никак не получается приблизиться к двум лидерам, хотя, хотя он идет в разы быстрее их обоих. Там на четвертом месте Григоренко, вот сейчас по-прежнему продолжает атаковать э, Константин Гуленко и Соболев. Но вот здесь, мне кажется, прохождение вот данного поворота у Соболева было чуть похуже, по крайней мере, вход он там допускал пробуксовки, перетормаживания. И здесь он уже теперь вряд ли сможет атаковать Лотус, тут этого ведет, но он выбил Павлова, Павлова, который теперь будет по-прежнему э, атаковать, э, пытаться пройти обратно Алексея Риноса. У меня что, такое впечатление нет, это перетормаживание, здесь не двигатель. 29-й круг, но это 29-й для Константина Павлова, потому что Фадеев там, скорее всего, уже на 30-й пошел. Для пилотов Заубер это 28-й круг, как и для Вилли Гринова, а вот Фадеев действительно уже на 30-м. А, в его время минута 52.078, минута 51.086 Дмитрий Агапов. Таким образом, чуть-чуть, вот просто самую малость медленнее, чем на секунду. В общем, почти на секунду Дмитрий Агапов сейчас у Фадеева отыгрался. Но... Еще на 60-х быстрее Дмитрий Дегтярев. Поэтому вновь у нас получается примерно то же самое, что было до первого питстопа для всех этих троих пилотов. По-прежнему, как и до этих питстопов Григоренко 4. а Соболев прошел Гуренко. Обидно, что мы этого не увидели, но, в общем-то, ну думаю, в этот раз можно обойтись и без повторов. Павлов по-прежнему за Риносом, Хохлов в одиночестве, как и Ордеев, как и Кри... нет, за Кривенко, нет, за Кривенко Вилигринов, но это не борьба за позицию, а вот Евсей сдерживает Усольцева, и теперь к ним еще и подкатывается, подкатывается Верджин, Верджин Богдана Ковалевского. Ну, там по-прежнему в одиночестве едет Емельяненко, разве что его сейчас Дегтярев будет проходить на круг, а это означает, что Мерседес и Форс Индии его обгоняли незадолго до этого на круг, ну, и в последние три пилота, два Заубера и Хиспания, в общем-то, здесь статус-кво сохраняется, и по-прежнему это Загоруйка, Сазонов и Гринов. Прошу прощения, Никита Фадеев, минута 51 три тысячных. А э, Дмитрий Агапов быстрее на 4 десятых секунды. Но еще. Нет, медленнее. Вот что интересно. Да, быстрее на две десятых, чем Фадеев, но медленнее на две десятых, чем дик... э, Простите, чем Агапов. И вот э, Дегтярев сейчас, в общем-то, можно сказать, второй по скорости, Агапов быстрее, их обоих э, проходит этот круг э, 30-й и приближается, приближается, вот там уже вот та машина была, это как раз, простите, какая не та камера, вот, случайно нажал кнопку. В общем-то, он уже начинает видеть перед собой Никиту Фадеева, вот там, я не знаю, точка, вы, может быть, видите, это именно Форс Индия Фадеева. А какой-либо другой болит. С другой стороны там и... А, это не Агапов, это Кивсеев Ведет борьбу с Рено и Верджином А мне показалось, что там Григоренко, но Григоренко То он еще все-таки за Дегтяревым И за Дегтяревым он там достаточно Далеко, я бы сказал Юсейф а, еще... Ой, простите Соболев еще дальше, наверное, какие-то проблемы У Гуренко, потому что далее Решетов, далее Ринос На седьмом месте, вот только восьмой Константин Гуренко Две минуты 10 секунд, семьсот тридцать Это пидстоп друзья мои Зато за ним Павлов и, и эти два пилота теперь снова вместе, но если там был пидстоп, то у Павлов-то проблема, его Решетов тогда вытолкнул, Ух, здесь, пере, здесь перетормаживает, там какие-то явно может быть даже коллизии перед Максом Хохловым, но вот только не увидел в чем исполнение, может быть Зауберов, а ну конечно Заубера, потому что... Дмитрий Загоруйко, он э, проиграл вновь своему напарнику. А теперь опять идет позади него. Да, вот, э, видимо, Юрий Сазонов пошел в атаку на своего напарника, и теперь вон он там перед Максом Хохловым. Они сейчас оба должны пропускать его на круг. И это приводит, в свою очередь, к тому, что Залберы вновь поменялись местами. Как-то медленно едет Вилли Гринов. Нет, обороты есть и нет, едет он очень медленно, но это не двигатель 2 минуты 37, но оба антикрыла на месте какие-то проблемы может быть прокол все-таки с резиной это тяжко 19-й, последний велигринов и у него какие-то проблемы с болидом ну я тут даже не знаю. По крайней мере он явно в состоянии доехать до стопа, до боксов, и там он поедет, доедет, и мы уже посмотрим, что же с ним случилось. Фадеев 31 круг, минута 51 668 минута 51 428 Дмитрий Агапов. Агапов вновь быстрее, но минута 51 331 Дмитрий Дегтярев, он вновь быстрее Их обоих там позади Редбол. Я даже не знаю, чей, скорее всего, Ебельяненко Но это Редбол круговой Потому что четвертый все еще Юрий Григоренко Как раз вот этот медлен... медленную Хиспанию очень проходит на круг Там и Илья Соболев пытается за ним угнаться Но пока не догоняет Решетов Далее по-прежнему Гуренко По-моему, между ними кто-то еще должен был быть А, Ринас чуть подостал Его сейчас будет пытаться проходить Павлов. А, вот Павлов, наверное, опять, допустим, может быть, что-то с ним случилось, потому что же он ведь шел... Нет, все правильно, он шел за Риносом здесь, все правильно, он уже достаточно давно не может его обогнать. Но здесь Макс Хохлов, и он прошел, видимо, только что Антон Ардеева, и это явно не за счет того, что Ардеев совершил пит-стоп. Здесь Александр Кривенко. Потом... А, вот, вот кого... Нет, все правильно. Евсеев сейчас на 13 месте сдерживает атаки Дмитрия Усольцева. А от них подотстал Богдан Ковалевский. Богдан Ковалевский вообще сошел. Очень интересно, почему. Нет, передний спойлер присутствует. Задний, в общем-то, тоже. Двойной сход для команды Virgin. В общем-то, обидно. А, Сазонов по-прежнему впереди загоройка Вилли Гринов, посмотрите, он не поехал В боксы, это первые, вторые, третий Повороты трассы А это значит, что эти проблемы Да я даже не знаю, что это были за проблемы С чем они вообще связаны А, ну подождите, что же я говорю Минута, две минуты 20, 244. Хотя нет он же медленно возвращался, поэтому терял эти секунды. Нет, нет, нет, все правильно, он в боксе сейчас не заезжал. Немножко ребит картинка, э, изображающая Испанию, но я даже не могу вам сказать, почему. Какие-то проблемы у меня, но, в общем-то, все нормально. Но нам-то, с другой стороны, не особо мешает. Да, Агапов приблизился. Минута 53-640. Фадеев. Минута 50, 806 Агапов. А, проблемы, может быть, какие-то у форс Индии, потому что сейчас не в состоянии Фадеев поддерживать темп Мерседеса, и Агапов уходит в лидеры, потому что а, Потому что Фадеев заезжает на второй пит-стоп. Сейчас посмотрим. Я попытаюсь засечь время. но тут секундомеров нет. Вот здесь останавливается Форс а, Приблизительно от 4 до 5 секунд был пит-стоп. Только смена резины. Все довольно-таки быстро. А, посмотрим, где будет Фадеев, когда с бокса заедет а, ОПА и пропускает Дмитрия Дегтярева. А у Дегтярева последний круг был... Минута 50-615, это тоже очень быстро. Ну, по чуть помедленнее. Минута 52-385. С другой стороны, они оба теперь впереди Фадива. Но насколько далеко, это еще пока непонятно. Потому что Фадиев, во-первых, сейчас может контратаковать Дмитрия Дегтярева. А, у него все-таки сейчас резина чуток не прогретая, но она у него свежее. И там еще и ошибается на этом новом секторе местами Дмитрий. И вот сейчас. А, то, что когда, когда Дмитрий Дегтярев поедет в боксы, то что он позади Фадеева окажется, это однозначно, а, хотя, в общем-то, по дистанции в последнее время идет намного быстрее. А вот с Агаповым это вопрос тот еще, и вот здесь как раз будет интересно. В принципе, мы помним, что когда Евсеев заехал раньше многих своих конкурентов э, на стопы, то потом он их очень многих обогнал. Э, и вот сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Опа, у этого нет переднего антикрыла, его сейчас проходит. Павлов, Ринос, который... Э, да, вон в первом повороте. Значит, он его сломал не обо что-то, а об кого-то. Наверное, с он там подцапались. и Макс Хохлов в боксах, но он заезжал с передним спойлером, поэтому здесь этот пидстоп плановый, да, и он очень быстро его проводит, то есть здесь не было никакой починки. Кривенко там прошел Хохлова как раз. Да, проблемы у Рено продолжаются, и эти проблемы пока что связаны скорее с горечностью пилотов, там загоройка без переднего спойлера, но куда интереснее там был тот факт, я его как раз пропустил, что Фадеев пытается атаковать Дегтярева, в общем-то между ними уже была сегодня контактная борьба, и вновь Фадеев пока не проходит. Давайте посмотрим Агапов, минута 50 300, 384, минута 51-154 быстрее Дегтярев, но быстрее всех Фадеев сейчас, минута 5749, это свежая резина, друзья мои, и у нас 35 круг на дворе, ой, как неудачно. Прошел по ребрике и даже антикат задел в Никита. Григоренко, казалось бы, относительно недалеко, но догонять он их сейчас не в состоянии, он им проигрывает. Илья Соболев заезжает на пидстоп, по-моему, уже второй или третий. Тоже где-то 5-6 секунд. Да, значит, пидстопы действительно очень быстрые, когда э, в эти пидстопы не включена починка болида. Э, но вот да, еще до этого ситуации, когда там был, были проблемы у Заубера, у Решетова, все-таки Павлов прошел Риноса. А здесь Антон Ордеев, который сейчас идет на девятом месте. А, значит, давайте посмотрим еще раз все позиции на трассе. Значит, во-первых, лидирует Дмитрий Агапов. И Дмитрий Агапов это обладатель полупозиции. За ним далее Дмитрий Дегтярев и Никита Фадеев ведут борьбу за второе место. И мне такое впечатление, что сейчас Фадеев был просто в шаге от того, чтобы пройти своего конкурента, но вновь не прошел. Но может быть, вообще, я так понимаю, что Никита все-таки местами быстрее на прямых... Ой, там неудачно подвернулся Хиспания и... Нет, это Макларен! Макларен Алексей Евсеева! Ой, как он им сейчас, наверное, мешает... Но все-таки без каких-либо столкновений и эксцессов, вот только разве что сейчас попробовать в стриме пройти Никита Фадеев в этот Лотус Дмитрия Дегтярева, с которым они уже не в первый раз за гонку борются. И, -и, -и, -и, -и как грубо закрыл траекторию, не вовремя, сломал спойлер Фадееву, Фадеев уже, ой-ой-ой, Фадеев не поборется за победу с Агапова. Вот этот инцидент сейчас, возможно, дает Агапову победу. Потому что Дегтярев спойлер не сломал, но он потерял время. Я вот не знаю. Он и так, в общем-то, особо, хоть и догонял их обоих э, в свое время. но То есть он шел быстрее Агапова, но он сейчас потерял время. И не факт, что теперь не имеет никаких повреждений и, см, и сможет дальше атаковать. А Фадеев сейчас вообще э, пропустит всех. Э, ну, и Григоренко, наверное. В общем, сломал э, э, спойлер. И все это играет только на... Агапова, к сожалению. Я имею в виду, к сожалению, для борьбы. А так-то, конечно, если выиграет Агапов, он, конечно же, эту победу заслужил. Далее. Гуренко, Соболев, Константин Павлов, Алексей Ринос, Антон Ордеев. И замыкает десятку Александр Кривенко, но очень близко к нему Макс Хохлов. Макс Хохлов один из пилотов, который... Видимо, я уж в этом толком-то не разбираюсь Может быть, я наряду как раз с Ярославом Варзонином Это пилоты русскоговорящие, судя по именам и фамилиям, видимо, даже русского происхождения Но проживающие непосредственно в Германии Да, у нас вот в чемпионате есть и такие Участники там кто-то заезжал в бокс, но это, скорее всего, был Фадеев Нет, Фадеев он сейчас перед... это вообще Евсеев? да, это Евсейф, я просто подумал, не Григоренко ли это, это Евсейф, а вот в боксах у нас кто? Дмитрий Загоруйка. это уже, нет, это Сазонов, это не Загоруйка, а Загоруйка. ну, он так широко выехал, просто потому что он пропускал Лотус, так что здесь это не какой-то вылет, очень медленно двигается Хиспания, но он тоже там много кого пропускал, а мне кажется, что это Вилли Да, я абсолютно прав, там и Павлов. Но он, скорее всего, медленно так двигался. все Пискар на трассе! Вот так номер. Как неожиданно. Может быть, как раз из-за столкновения... Фадеев, ааа, как интересно поступает Фадеев Нет, он, конечно, за счет этого ничего не выигрывает Но раз уж скорость сейчас снизится, ну вот он и решил Ну и не буду я заезжать в боксы менять крыло Потому что потеряю еще больше времени за Пискаром, обгонять никого не смогу а, Но зато без переднего крыла за ним можно ехать более-менее спокойно Если, конечно, держать под контролем машину Да и обгонять сейчас нельзя, даже если до Пискара ты еще не добрался, вот что Uh, ну нет, он потом времени-то потеряет, конечно, на. Я даже не знаю, может быть и все равно сейчас, uh, в какой момент заезжать, раз уж пейскар появился. Я вот только не могу пока что понять, я за счет чего именно он появился. То ли это столкновение как раз между лотусом. И Форс Indy, но с другой стороны, там же никто и не сходил. Да, действительно, на самом деле, друзья, имел я, ну, кто-то, может быть, даже это все смотрел и скачивал. Имел я раньше опыт э, комментирования гонок в чемпионате OFO in History, но э, все-таки этот чемпионат проходил на игре F1 Челлендж, и первый раз сейчас комментирую гонку с появлением safety car. вообще как такового. Очень Интересно. С другой стороны, вот посмотрите, Агапов второй, Фадеев. Нет, Агапов первый, что же я говорю, Фадеев <свят> <свят> второй без переднего спойлера. Дик Серев все еще третий. У Сольцев там, ну, он на четвертом месте. Так, неофициально, он просто туда вклинился. На самом деле вот Григоренко четвертый, Евсеев перед ним, хотя он тоже занимает позицию выше. Ну что ж, гонка у нас сейчас, можно даже сказать, застопорена пейскаром. И вот мне сейчас только интересно, не сошел ли кто, может быть, как раз из-за именно из-за этого пейскара появился здесь. Ну да, был Булатов, Ярослав Азонин, Ящишин, Близков, все как надо, Ковалевский. А, Никита Решетов у нас еще сошел. Да, Никита Решетов сошел, и может быть именно с этим связан пейскар. И Артем Емельяненко сходит. Вот что. Интересно. А, ну, тут мы еще посмотрим, почему что интересно, что он настолько обгонял Виллигринова, что Вилигринов пока что числится позади. А... Странно, вот Дмитрий Агапов есть, а Пейскара нет. А Пейскар проехал через Питы и возвращается на трассу. Что-то Я сейчас вообще ничего не понял Там кое-кто в боксы заезжает В боксах Ринас, в боксах Фадеев как раз заехал Тут борьба почему-то, что-то все атакуют У нас что, Пискар вообще ушел? В боксах, а, ну это Близков, там да, там все правильно Нет, Пискара нет сейчас перед лидером А круг у нас сейчас 38-й, до финиша-то остается всего ничего Вот Фадеев побывал в боксах, и это означает, что сейчас он идет на восьмом месте. Все еще в очковой зоне но, конечно, за борьбу, -ту, я имею в виду, за победу уже вряд ли поборется 38 круг, осталось 11, вот что. У нас же получается, да, ну осталось примерно 10-11 кругов, потому что 49-й круг последний, да, 22 минуты 26-07. А вот Пискар, очень интересно. Ну, какая-то путаница что то переднее крыло лежит на трассе, не хохлова. Что, и у Сольцев сходит? Да, Дмитрий Усольцев, ну, двойной сход для Рено в придачу. Че ж крыло, опять загоруйка без переднего антикрыла. На трассе какой-то хаос просто творится, потому что, вот знаете, был у меня опыт... Такой, знаете, на другом портале, не буду его называть. Однажды мне довелось участвовать в гонке. Что интересно, это тоже был Бахрейн. Ну, другой мод, другая трасса, другая конфигурация. И там был такой момент, когда я со своим напарником тоже обойдемся без имен, без названий команд, без прочего. Просто для справки, потому что здесь это важно. И там мы вдвоем лидировали с напарником. И появляется ПСК. Мы следуем за ним. Он проезжает два круга и на одном из этих кругов заезжает на Питлейн. Без предупреждения. Мы поехали дальше и начинаем ехать в боевом режиме. А другие пилоты поехали в боксы за Пискаром. Проехали вместе с ним там. И, соответственно, выехали вместе с ним оттуда. Пискар продолжил движение по трассе. А вот когда он уже официально заехал, то э, все пилоты, которые поступили так же, как и мы, и мы сами, мы получили... То ли дисквалификацию, то ли стоп-н-гол. Скорее всего, стоп-н-гол. И э, я боюсь, что сейчас не последовал в бокс за Пискаром. Э, это, конечно, глюк Пискара, и он так поступать не должен ни в коем случае. Но иногда такой фактор и бывает, и я боюсь, что сейчас могут получить наказание. А это Константин Гуренко. Странно как-то у нас сходы. Возможно, знаете, вот мы просто не видим, что, почему же они сходят. Возможно, это техника, потому что сейчас. Э, вот Загоройка добрался. Потому что сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой, Вилли Гринов без обоих антикрыльев и долетает в стену сейчас тут вот как раз Пискар не повредил, когда такой хаос на трассе, но Дмитрий Агапов следует в боевом темпе. Где, где Пискар? Есть ли он вообще на трассе? Ни черта непонятно, друзья, но э, я боюсь, что как бы сейчас штрафов не, не схлопотали все те, кто за Пискаром в боксы не поехал. А Пискар вон он стоит, он заехал в боксы, значит сейчас уже все-таки гонка в боевом темпе продолжается. Минута 50-101 Дмитрий Агапов, минута 50. Ух ты, на шесть десятых быстрее Дмитрий Дегтярев. Как бы сейчас борьба за лидерство не началась. Почему они сейчас наказания не получили? Ну, я не знаю. Кто же этот Пискарта глючный поймет? По крайней мере, все эти глюки сейчас никак не похожи на то, что было в свое время в, на Гран-при Европы сезона 2008-2009. Там, на самом деле, еще страшнее все было. Там-то уж абсолютный хаос, сейчас у нас просто временные какие-то недоразумения Там за счет некоторых сходов Павлов теперь четвертый, Фадеев пятый Не такая же большая потеря после того, что случилось, особенно в очках Ну и учитывая, что это все-таки первый этап, все еще впереди Илья Соболев шестой, Алексей Ринос седьмое место Ой, там Испания мешает напарнику Александр Кривенко Макс Хохлов, Антон Ардеев И вот как раз ему сейчас помешал Вилли Гринов своим разворотом в последних поворотах Алексей Евсеев, одиннадцатый Константин Гуренко, а, ну он сошел Но он все еще числится впереди некоторых пилотов Например, Сазонова на тринадцатом месте Загоруйка четырнадцатый, он последний Нет, шестнадцатый Гринов, но Там куча пилотов, сошедших впереди него И Усольцев, и Гуренко Да ну и все с кучей-то, конечно, поторопился ну где у нас сейчас может быть самая интересная борьба За лидерство только Потому что сейчас Пискар немножко растянул пилотов Как бы это странно не звучало Сейчас как-то все слишком ровно Нигде пилоты рядом не идут Вот сейчас как раз заканчивается Первый круг Ой, какой же он первый? 30, 40, 40 й круг сейчас заканчивается И я что-то совсем запутался и вот последние повороты Прямо сейчас будут И там мы посмотрим времена круга двух лидеров если на пит-стоп, конечно, еще никто не поедет. Сороковый круг Дмитрий Агапов, минута 51-375. Сороковой круг Дмитрий Дегтярев. Минута 50-163. Это еще на 60-х быстрее. И так что я думаю, сейчас будет борьба за победу. Видимо, машина не повреждена у Дмитрия Дегтярева после коллизии с Никитой Фадеевым. Юрий Григоренко 3 Павлов 4 Фадеев 5-й, Соболев 6-й. 7 Кривенко 8 Макс Хохлов 9 Антон Ардеев. 10 но проблемы какие-то. Алексей Евсеев 11 й Гуренко все еще 12-й, но он сошел и в, квалифика... в классификацию уже не попадет, потому что все еще проигрывает кучу кругов Юрий Сазонов и Дмитрий Загоруйко. Вот Сазонов-то сейчас как раз Гуренко и обошел. А вот у Загоройко продолжаются проблемы. И как-то неправильно кронштейны переднего крыла, как-то они утоплены вовнутрь, даже несмотря на то, что чисто визуально, для физики разницы нет, чисто визуально используют разные модификации болида, Заубер, Загоруйка и Сазонов Но на самом деле и Усольцев, и Гори, Гуренко Они все еще впереди у Виллигринова Который почему-то никак не заедет в боксы поменять Нет, поставить, а не поменять спойлера Или может быть он их просто уже по второму разу оторвал Там много было дыма, уж не спалил ли кто-нибудь мотор а, но ну это может быть какие-то перетормаживания в исполнении Агапова и Дектирева, потому что Дегтярев приближается существенно. Я не удивлюсь, если там сейчас по истечении этого круга будет еще десятых-шесть э -э разницы в пользу Дегтярева. Э -э -э и вот борьба за победу, то у нас, похоже, сейчас начнется с новой силой. Послушаем мотор Косворд на болиде Лотус. Минута 51-632, минута 51-591. а сейчас как-то странно, по ходу круга, чисто вот по расстоянию между пилотами, он вроде бы приблизился, Дегтярев, но в итоге э, сам-то круг проехал медленнее, так что я даже не знаю, как это объяснить, там круговой, и мне кажется, что это Максим Хохлов. Нет, это Заубер. Я перепутал, видим, с Заубером. И это Заубер, чтобы на него не переключаться. Дмитрий Загоройко. Ой, опасно. Нет, все-таки нормально пропустил. Ой, ой ой ой чуток. Чуток перестарался Дмитрий Дегтярев, может быть. Поэтому у него время круга и портилось. Может быть, он что-то подобное допустил на предыдущем круге. Немножко отпускает сейчас Дмитрий Агапова. Но я думаю, тут еще один раунд борьбы будет. У меня такое впечатление, что... Нет. Нет, Павлов к... И Григоренко может и приближается, он там расстояние в разы больше. Фадеев все еще пятый, Соболев 6 истории нас 7. Вот Кривенко, мне кажется, только что обошел Макса Хохлова, потому что... Хотя время кругу не неумедленное. Значит, не только что, но обошел, потому что раньше как раз Хохлов а, был впереди, а вот Евсейф а, десятый. Нет. Значит, тот сошел. А, Антон Ордеев. Обидно, но... Вилли Гридов и так, можно сказать, практически сошел. Он все еще передвигается по трассе без обоих антикрыльев. И можно сказать, что... Ну и для Хиспаники обоих гонка потеряна. И вновь приближается к окончанию очередного круга. Очередного 42-го круга. Финиш все ближе. И вот сейчас будет интересно посмотреть опять на времена круга. Ну там оба э, пилота... Ну я бы не сказал, что оба. Дегтярев там ошибался, но... Сейчас посмотрим. Минута 50, 766, минута 51, 244. 4 десятых в пользу Агапова, но на прямых 324 километров в час. Там была максимальная скорость для Лотуса. У Агапова явно чуток поменьше. Сейчас посмотрим, сколько здесь. Но здесь скорость не будет максимальной. 300. 300. Но здесь я не успел. Надо было чуть пораньше переключиться. Вот посмотрим, сколько здесь будет у Григоренко. 302. Ой, и тут же закручивает Константина Павлова. Он сейчас позиции на этом не теряет, но вот эта связка, первый, второй, третий поворот, она сегодня для него просто какая-то несчастливая. Соболев здесь немного перетормаживает, Но нет, справляется. Далее Ринос. Опа, Макс Хохлов пытается контратаковать Феррари, Вильямс против Феррари, как в середине, нет, скорее в конце 90-х, в 97-м году, и проходит, проходит Александра Кривенко. Uh, и это борьба за 8-9 места. На 10-м у нас Евсеев. Да, Антон Ардеев сошел. Его еще не обошел. Uh, Юрий Сазонов, который в очередной, уже, наверное, в какой-нибудь там 6-й или 5 раз заезжает в боксы. Но дела-то хуже еще у Дмитрия Загоройка, который скачет по поребрикам, uh, по антикатам. У меня такое впечатление, что у него опять не... нет передней крыла на месте, но проигрывает кучу кругов. А еще хуже дела у Вилли Гринова, который до сих пор... Не обогнал уже давно сошедших Константина Гуренко, Антона Ордеева, своего напарника. И вообще проигрывает кучу кругов. Так. Дмитрий Агапов. Минута 51.034. И почти 6 десятых секунды. Выиграл Дмитрий Дегтярев. Но у меня такое впечатление, что чисто по расстоянию на трассе. Он опять от него отдавился. Поэтому, ну, в общем, черти что тут творится? Борьба позиционная, бешеная просто. Может быть, что-то похожее на тесты 4 как раз между Фадеевым и Решетовым, но. О реальной борьбе здесь что-то пока речь не идет, потому что вот сегодня Дегтярев неоднократно мы видим, как он по чистому времени круга отыгрывает, отыгрывает э, время у лидеров, у того же Фадеева в свое время, у Агапова, но на расстоянии атаки еще ни разу никому толком не приблизился. Нет, но ну, была там борьба с Фадеевым, когда они уже боролись за второе место, но там это почему-то всегда заканчивалось э, аварией. Юрий Григоренко уже, наверное, относительно спокойно едет на третьем месте. Павлов его, ну, может быть, и догонял. Да, по времени круга явно он его и сейчас догоняет, но там был разворот на выходе с второго поворота. Фадеев. Фадеев вообще сейчас быстрее всех, минуту 49, 879. Да, наверное, он бы поборолся за победу, если бы... Не, досадно его, Вот как раз Дегтярёвым он тогда сцепился не на шутку. Соболев также быстро, но Фадеева то он как раз и не догоняет. Ринос, минута 50, 77, 774. Выговлял наконец-то. Хохлов потихонечку отъезжает. Ну, это не потихонечку, это 4 секунды в пользу Хохлова по отношению к Кривенко. Евсеев минуты 52, 575. О, Сазонов 58, 853. Это уже при откровенно пустеющих баках. В конце концов, осталось всего 6 кругов. У Загоруйка вообще времени нет. Может быть, он до того срезал все эти антикаты и прочее, что ему просто в конце. Стоп. А у него и номера круга нет, не только времени круга. Я боюсь, что сейчас, э, либо. Я даже не знаю, что думать. Уж не дисквалификацию ли сейчас Загоруйка схватил. Сейчас посмотрим, если все таки что-то изменилось, то, скорее всего, он сейчас заедет в боксы и продолжать борьбу не будет, потому что... Нет, едет дальше. А, вот, круг 42. Время 2.00.710. Чёрт-те что, вы уж меня извините за выражение. Поставил, наконец-то, спойлера Вилли Гринов, но машина цепляет... А, у него колеса нет, вот как... Вообще-то по регламенту, если мне не изменяет память, потому что я никак все не соберусь прочитать регламент хорошенько. Ну, я его, конечно, читал, когда там были еще организационные вопросы по чемпионату, но вот перед трансляциями, чтобы хорошо знать, а вот перед в предыдущие годы движение по трассе на трех колесах разрешалось только на последнем круге. В прочих ситуациях это немедленное нажатие клавиши Escape. Я не знаю, что сейчас Вилли пытается сделать. На пидстопе ему, конечно, теоретически это колесо могут поставить, но про... Извините, чуть не, чуть не выругался. Он потратит кучу времени. Пропустит всех еще на десяток кругов. Ой-ой-ой, Дмитрий Дегтярев атакует. Пока времена, посмотрим, минута 51, 438, минута 51, 667, там... Была разница небольшая. Минута 51, 124, минута 51, 852. А, нет, времена круга сейчас ориентироваться бесполезно, потому что Дмитрий Дегтярев атакует в борьбе за первое место по внешней траектории, но его сносит. Сносит заднюю ось на торможении, и пока от атака откладывается на пару поворотов вперед. Атака за лидирующее место а, между Дмитрием Дегтяревым, Лотус Рейсинг и... Дмитрий Агапов, Мерседес, Гран-при. Бывший гра Браун Гран-при, за который ездили. Ну, там был Алексей Ринус тогда. И э, там, по-моему, были замены. Там было два пилота. Я уже, честно говоря, не помню. А до этого это была Honda, за которую ездили Ринус и Елена Симакина. В общем-то, как раз в составе Хонды в, в, в сезоне 2008-2009 Ирин задебютировал. Нет, пока атака откладывается, видимо, Дегтяреву удобнее всего атаковать в ситуациях, где есть прямые, хотя вот здесь он приближается. Но как раз сейчас будет тот самый поворот, самое сложное торможение, а потом будет задняя прямая. Может быть, вот там очередную попытку атаки предпримет пилот Лотуса. Ой-ой-ой, сносит балет и здесь нет, видимо. Где-то в район последнего поворота, может быть, сейчас атака откладывается. Григоренко спокойно едет. Павлов то же самое, Фадеев то же самое, Соболев, Ринос, опять же. Хохлов, Кривенко. Нет, борьбы сейчас... О, вот это да! Возгорание двигателя Феррари на болиде, Заубер, Юрия Сазонова. Исход. Значит, Загоруйка сейчас впереди. Вот Чёрти, что творится с Виллигриновым. А он с колесом или без? Без колеса. Непонятно, почему еще продолжает движение, поэтому возвращаемся к лидерам и вновь сейчас посмотрим и на круга просто ради интереса. Минуты 51, 606, минуты 51, 893. Но сейчас опять, может быть, будет атаковать в первом повороте, может быть сейчас в первом повороте атаковать не надо, а вот дальше после третьего имеет смысл. Да и вообще в принципе имеет смысл атаковать, но эту связку все-таки Габ проходит лучше. И скорее эта борьба сейчас носит характер не какой-то конкретной атаки в попытке вырваться вперед, а просто прессинг. А прессинг, а круг-то у нас уже 47-й. Друзья, осталось три круга, включая этот. Это атаки, атаки, которые, в общем-то, на последних кругах атаки за победу. Ух, едва сейчас. Но вот опять то же самое, немножко выходит на внешнюю траекторию. В общем-то, мы видели паташ, э, по, в исполнении Дегтярева такое пару кругов назад. Интереснейшая просто гонка. А, ну вот сейчас, правда, э, Фадеев останавливается, и у него дымится мотор. Сходы, наверное, вот все эти сходы еще в районе Пискара, все это обусловливается э, все-таки техническими проблемами. У кого-то, наверное, тормоза, у кого-то двигатели, и пилоты начинают сходить. У нас, наверное, Велегринов все-таки сошел. Uh, ну не то, чтобы наконец-то, но мне, конечно, не хотелось бы его обижать, но последние круги он был даже не то, чтобы мобильный шикан, он был скорее мобильным антикатом, потому что уж очень... Uh... Да он даже был... Шиканый не в мобильный, потому что он очень медленно передвигался. Чем это может быть вызвано? Накочисленные коллизии. Деформация переднего спойлера. Отсутствие колеса. Это раз. Во-вторых, там может быть и тормоза сломались. Там вообще все что угодно может быть. Опа, ошибается на поребрике. Нет, наверное. Все-таки сейчас пилот уходит на предпоследний круг. Минута 51,896, минута 51,392. На, на 5... На полсекунды прошел быстрее круг Дегтярев, но отдалился, отдалился. О, посмотрите, здесь дым мотора. Явно висит в воздухе. Кто-то опять сошел. Давайте посмотрим. Кто бы это мог быть? Фадеев. Фадеев, он еще все еще... Он как бы, знаете, он... В, там на стартовой прямой... Павлов пытается обойти кого? Евсеева. Нет, это на круг, это не борьба ни в коем случае. Его бы немножко широковато уходит. Может быть, Фадеев здесь дымит, но... В первом повороте висит дым от чего-то мотора, висел. Я не могу понять, что бы это могло быть, потому что пока больше бы... Так-то вроде бы никто еще и не сошел. Вот давайте посмотрим еще раз. Дмитрий Агапов, Дмитрий Дегтярев, Юрий Григоренко, Константин Павлов, Илья Соболев, Алексей Ринес, Максим Хохлов, Александр Кривенко, Алексей Евсеев, Никита Фадеев. Не попадет ли он у нас в классификацию, вот что мне интересно, если его Дмитрий Загоруйко не обгонит. Юра Сазонов, но ну это уже сошедшие пошли, Антон Ардеев, Вили Гринов, Константин Гуренко, Дмитрий Усольцев, Артем Емельяненко, Никита Решетов, Богдан Ковалевский, Денис Близков, Константин Ящишин и Ярослав Фарзонин. Антон Такбулатов, напоминаю, не стартовал. Итак... Заканчивают 48-й круг пилоты Мерседеса и Лотуса. Они, напоминаю, борются за победу в этой гонке. И последний круг, я сомневаюсь, не будет, знаете, вот так вот во времена, ну, в часто очень в гонках бывает, в реальных гонках Формулы-1, там, а уж во времена Шумахи это вообще традиция, что... А как правило, лидер гонки уходит на последний круг весьма спокойно, это уже так, можно сказать, круг почета, но здесь ничего подобного, и даже был контакт, есть контакт, и еще один, и еще один, и это последний круг гонки, не забывайте, это борьба за лидерство, Дмитрий Дегтярев против Дмитрия Агапова. но, несмотря на все эти контакты, пока что Дмитрий Дегтярев обогнать «Мерседес» не может. Здесь на самом деле можно только удивляться выдержке обоих этих пилотов. Нет, уходит в разворот Лотус! И все. Дмитрий Агапов теперь, если не допустит чего-то похожего, то выиграет эту гонку, скорее всего. Вот я как раз. Я, наверное, может быть, опять же, хотя я и не в прямом эфире все это, но я может быть даже заглазил, потому что э, как-то я говорил о том, что привычно, что лидер проходит последний круг как-то более-менее спокойно, и большинство этого круга он действительно пройдет спокойно, потому что Дмитрий а э, я еще как раз хотел удивиться их выдержки как они не допускают ошибок, особенно Агапов, который обороняется. Все-таки обороняться это иногда сложнее, если твоя машина чуть медленнее, но все-таки Агапов действительно взял верх. Он сейчас заканчивает второй сектор трассы, и, скорее всего, да, вот только там Лотус Дмитрия. Давайте быстренько, быстренько, пока у нас остается время, пройдемся Соболев, Хохлов, где же Ринос и Кривенко Ринос встал, что, двигатель? Так, вернемся к этому позже, не самое главное Евсеев, там Фадеев все еще не нажмет Escape Хоть и стоит в боксах, наверное, наблюдает за гонкой Черт возьми, вот последняя прямая перед двумя последними поворотами Двойной последний поворот, они считаются как 22-й, 23-й и Дмитрий Агапов выигрывает первый этап в ФОК Формула-1 Гран-при Бахрейна. Дмитрий Дегтярев второй. И Юрий Григоренко третий. Четвертым после всех неудач финиширует Константин Павлов. И пятым Илья Соболев. Далее Макс Хохлов, Александр Кривенко, Алексей Евсеев. Ну и все-таки, наверное, в классификацию девятым Ринос все-таки попадет. Никита Фадеев остается десятым. Тоже, может быть, попадет в классификацию. Да, должен быть, по идее... Здесь у нас три пилота, которые, собственно, и попадают на подиум глазами победителя. Медленно, круг почета возвращаются пилоты в боксы. Ну, просто гонка была интереснейшая даже. Как я вам и предсказывал, друзья, на квалификации, тут настоящий реальный Гран-при Бахрейна 2010 года и рядом не стоял, может быть в части все дело в а, этом а, пресловутом новом секторе, но я так не думаю, все-таки без него борьбы хватало, как раз может быть а, в этом секторе многие пилоты разбивали машины, а вот обгонов-то там по большому счету и может быть сегодня и не было, так что может быть все-таки правы были пилоты, когда на этот сектор жаловались. Просто, если бы его не было, у нас кругов был бы побольше. Смотрите, там дым впереди. У меня такое впечатление. Но, может быть, все еще от Фадеева. Там как раз приблизительно в боксы команд. А, обычно в реальных трансляциях в этом месте начинаются переговоры, Команда поздравляет пилота, но у нас, к сожалению. Нет никакой возможности прослушать э, радостные крики, возможные Дмитрия Агапова. Поэтому мы сейчас вынуждены просто смотреть, как он возвращается в боксы. Поскольку у нас все-таки онлайн чемпионат, также нет возможности посмотреть подиума с шампанским, э, гимнами и прочей традиционной атрибутикой э, гонок. Uh, ну, как я уже сказал, просто интереснейшая гонка, и я считаю, что, учитывая очень высокий уровень конкуренции, таким же будет и вообще весь чемпионат uh, 2010-2011 годов, поэтому у нас впереди еще 18 этапов, соответственно, умножая это на uh, 2, получается... 36 трансляций, 18 квалификаций и 18 гонок. Я призываю вас все это не пропустить, потому что борьба крайне будет интересной, как и на этой гонке. Сейчас э, Алексей... Э, простите, Дмитрий Агапов э, вместе с Дмитрием Дегтяревым и Юрием Григоренко возвращается в боксы. Здесь закрытого парка нет. И э, как, как раз сейчас мы плавно перейдем... Ну Сейчас уже все пилоты вернулись в боксы. Мы сейчас перейдем к результатам а, результаты будут правда пока не окончательными но в общем сейчас будут результаты на ваших экранах